Куда не серия тысячи долларов? Всем привет, меня зовут Макс Риск. Сегодня я расскажу вам, куда не серия тысячи долларов. Это больше, чем 100 долларов в 10 раз. И первым делом, если мы посчитаем, в Тинькофф есть акции. Можно купить акции. Можно также купить облигации, криптовалюту. Миллионеры миллиардеры покупают криптовалюту. За долларов можно купите реально криптовалюту вот что самое главное или вы можете их сохранить на депозитах если вы собираете на что-то если вы хотите на что-то огромную покупку собрать то да можно инвестировать если можно ее отложить можно купить криптовалюту вот как так вот а... Если вы хотите быстро получить доход, инвестировать, чтобы уже получить где-то 500 рублей или 500 долларов, то можно трейдиться в криптовалюте. Я на это тоже немножко заработал, захожу каждую неделю, бывает две недели, когда-то минусы это запоминаю или просто записываю на листке. Потому что какой-то был плюс, и так можно капли заработать. За 1000 евро как так заработать можно Чем больше вы вкладываете тем больше. Как это сделать, я могу вам показать. Я уже записывал ролик, как я покупал криптовалюту. Вот, и поэтому как-то так вот, вот счет акции можно купить в банки в Украине тоже можно купить, только за 1000 долларов вы не купите, нужно иметь минимум примерно 100 тысяч гривен, если знаете, где можно купить акции где-то меньше, в Украине и облигации тоже, то напишите, я еще не пробовал облигации, а вот акции уже все знаю, вроде что-то еще не знаю так что м -м, в кинекомбанке есть м -м, минимальная ставка это 20 долларов одна акция за 1000 долларов вы сможете ее инвестировать ведь у нас ролик куда инвестировать 1000 долларов если вы хотите какой-то другой ролик то я записывал куда инвестировать 100 долларов там сэкономить как сэкономить не говорю да напомните пожалуйста в комментариях чтобы я записал это данный ролик, как сэкономить и как преувеличить. Преувеличить можно с помощью крипты, трейды Да, типа тот трейдинг. Может, конечно, не так трейдиться. На каких-то сетах опасных, за 50 долларов, например. Попробуйте изучить эту тему. Я, кстати, могу курс вам скинуть. Поэтому пишите лично сообщение. Там, в саннестях вот, а насчет мы говорили про покупку инвестировать тысячу долларов можно куда хочешь, но самое главное инвестируй в себя и для себя, чтобы ты был доволен и тем самым ты сможешь чаще трениться чаще зарабатывать и все вроде бы это самое главное можно кстати вам пару групп, в дискорде есть наверное в общем пока несколько такая вот если там нужно было подробнее если хотите чтобы я вам срочно помог вам скинуть это все пишите мне что сообщение скину да и все всем удачи да и всем дока